Всем доброго времени суток. С вами Котамхали. Ну, в этом году разработчики прямо расстарались, чтобы как можно больше игроков заманить на покупку вот этих новогодних коробок. Сразу три новых тяжелых танка, которые у нас могут с определенной долей вероятности выпасть из коробки. Ну и плюсом в этом году еще новая вот эта механика с гарантированным танком при открывании сколько там 50 что-то коробок. Ну, согласитесь это. Очень немало, чтобы купить 50 коробок, сколько это получается, там надо, не знаю, больше 5, наверное, тысяч рублей а, потратить, да, но остается надеяться, что все-таки <связь> повезет и не придется покупать такое большое количество коробок, чтобы увидеть гарантированно у себя в ангаре один из этих танков. Кстати, да, вот здесь в статье рассказывается про три танка, но видео там, по-моему, еще был четвертый, да, Чехословак с барабаном на два снаряда, ну, да, типа того, что у нас сейчас в игре уже есть прокачивающий в Словакии. вот, типа с таким вот, да, с барабаном на два снаряда. Ну, и выглядит он, да, как-то тоже похож. Ну, может, этот танк просто не новый. Так, из новых у нас это М4-УАЙ, тяжелый танк американский. Вот, кстати, как я и предполагал, вот с этой, с новой механикой, резервной гусеницы. Второй танк, это у нас... Вот, вот этот танк мне больше всех понравился. Британский тяжелый танк «Калибан» с барабаном на два снаряда с фугасным орудием, бронепробитие у которого... Ладно, потом... Ну, сейчас хотя бы, да, вкратце это надо, надо озвучить. Бронепробитие фугасом 180 мм, урон 850 единиц, и, то есть барабан на два снаряда. Если нам попался картонный танк, то это сразу просто в ангар, да? 1700 единиц потенциального урона, ну плюс-минус там еще альфа пройдет, альфа не пройдет, но тут даже если альфа не пройдет и снаряд зайдет с пробитием, урон будет просто офигительный сейчас поподробнее потом посмотрим какие там еще ТТХ, и третий танк это у нас, ну кто, кто видел по, по картинке, ну не знаю сейчас если видео вставлю, не забуду Достаточно необычно он выглядит. Такой какой-то, я бы сказал, монстр-танк под названием Бофор Старваген Так, это у нас Швед вроде как. Все танки достаточно интересные. Если посмотреть на ТТХ в плане, да, к примеру, вот этот вот Бофорс а обладает неплохое бронирование. Вот это вот у него какая-то маленькая такая башня, которая вроде как не имеет уязвимых мест. То есть... Танки, танки такие, все необычные Ну, понятное дело, Новый год, коробки чтобы люди донатили Только, только деньги нам несите А мы вам танки туда будем <свят> вкладывать Ну, не факт, конечно, мало кому они выпадут Процент, конечно, небольшой Но учитывая вот это гарантированное, да, то есть разводят игроков на определенное количество коробок То есть, чтобы вот, не меньше пяти потратили Как, как, как, как хотите так, посмотрим ТТХ М4Y. У всех, кстати, танков неплохие да, показатели. Там и бронепробитие. Ну, где-то как всегда есть плюсы есть минусы. Средний урон 360 единиц. Бронепробитие базовым снарядом 220, что весьма неплохо. Бронепробитие специальным снарядом 251. Миллиметр. Так, что у нас тут еще? Углы вертикальной наводки на 10 градусов орудия опускается. Разброс 0,4, ну, с полностью прокачанным экипажем там. Да, если еще установить определенные модули, то будет достаточно неплохая точность. Время сведения 2,5 секунды. Показатель, я бы сказал, средненький. Так, что касается живучести, броневых... Бронирование корпуса в лбу 178 с бортов. Ну, броня, в принципе, отсутствует. Всего 76 мм с кормы 51. Бронирование башни 279 мм в лбу, 241 мм с бортов и 38 мм с кормы. То есть, ну, у нас много таких танков. Ну, в плане геймплея, я бы сказал, да, на которых мы играем, то есть прячем корпус, играя от башни, башню, которую пробить иногда бывает вообще практически невозможно, но иногда очень. Сложно. То есть вот такой танк, где мы, да, занять правильную, если, позицию, можно достаточно комфортно себя чувствовать, даже с, с танками выше уровня, да, как минимум с девятками, которые, да, благодаря даже базовому снаряду 220 мм бронепробития мы сможем пробивать, ну, в определенной, да, если знать уязвимые места. Мощность двигателя 850 лошадей, удельная мощность 18,1, максимальная скорость 45 км час, То есть достаточно такой бодренький, подвижный танк, ну если считать, что это у нас тяжелый танк. Даже не все средние могут похвастаться такой удельной мощностью. Ну, мне кажется, это наименее интересный танк из всех представленных в этом году в коробках. Вот теперь переходим к самому интересному. По крайней мере, мне бы хотелось вот этот танк себе в ангар заполучить. Это британский «Колебан». Орудие 152,4 миллиметра. Здесь у нас на вооружении, Я не знаю, сколько там будет. Сейчас надо полистать ТТХ. Ладно, сейчас по среднему... А, два снаряда. То есть у нас будет фугас. Средний урон 850 единиц. И, не знаю, там специальный или базовый. То есть что, голды не будет на этом танке, что ли? В общем, 600 единиц. Здесь урон поменьше, но зато бронепробитие на уровне. Возможно, да, вот это 600 единиц, это у нас и есть... Специальный снаряд, который будет, ну, дорого стоить. Так, среднее бронепробитие фугасом 180 мм, среднее бронепробитие, ну, не знаю, там, ББшка, не ББшка, 292 мм. Прочность танка будет составлять 1500 единиц, максимальная скорость вперед 33 км, скорость с задним ходом 12 километров. Так, углы вертикальной наводки минус 10 градусов орудия у нас опускается Время до... А, у этого танка даже не просто барабан, а еще барабан с механикой до зарядки. То есть, если мы один раз выстрелили, у нас сразу начинает происходить зарядка. Ну, время, конечно, здесь очень большое. Время до зарядки одного снаряда 40 секунд, второго снаряда 25 секунд. То есть, общее время перезарядки, если мы сделали два выстрела, будет составлять... А, 65 секунд! Это... Очень, конечно, много. Точность. Вот, вот я по почитал -то эти, да, дальнейшие. Сначала мне показался очень интересный танк. но Читая дальше, разброс на 100 метров 0,58. То есть на дальней дистанции, сидя в кустах, играть не получится. Надо идти на передовую. Или просто у нас все снаряды... С таким огромным кругом разброса все снаряды будут лететь мимо. Ну ч... время сведения 4,1 то есть этот танк такой сделан специально, наверное, для Химмельсдорфа, да? для, для маленькой городской карты, где этот танк будет себя комфортно чувствовать, где можно подойти на ближнюю дистанцию, не боясь, что тебя сразу же в начале боя закидают да? помидорами, ага, помидорами снарядами. Так, бронирование башни, ну, 250 миллиметров учитываем, здесь уже неплохие углы наклона, то есть, ну, так же, как и предыдущий танк, прячем корпус, играем от башни. Корпус во лбу бронирования 130, с бортов 35, с кормы 35, башня с бортов 80, с кормы 50. То есть танковать можно будет одним единственным местом, это лобовой проекции э, башни что крайне, в принципе, затруднит игру на этом танке, учитывая, что он, я думаю, так, сейчас посмотрим. А, ну нет, я думал, что будет он достаточно медленный, но у него удельная мощность 18,4. Максимальная скорость небольшая, всего 33 километра, но зато эти 33 километра он будет делать без проблем. Ну и, и еще плюс, более-менее бодренько забираться в горке при такой Отдельной мощности. Ну, а также то же самое. Спрятали корпус, играем от башни. Все. В общем, не предлагает он, да, ничего такого особенного. Так, ну и смотрим. Третий танк это у нас Бофор Storwagon Швед. Так, сразу перелистываю на ТТХ. Тут не будем читать, что пишут там про него разработчики. Да, это не очень важно. Так, средний урон. Здесь уже побольше, чем. Да, к примеру, у американского 400 единиц Средняя бронепробиваемость базовым снарядом 248 То есть, блин, танк восьмого уровня, показатели Вот это как будто десятка Бронепробитие специальным снарядом 297 единиц Максимальная скорость вперед 32 километра Задним ходом 12 Прочность танка будет составлять 1600 единиц Разброс на 100 метров 0,44 то есть точность у нас хреновая, время сведения, ну, средненькое, 2,3 углы вертикальной наводки, на 10 градусов орудия опускается. То есть все танки с комфортными УВНами, позволяющими играть, да, достаточно удобно на каких-то холмистых а, картах. Так, смотрим дальше, что еще тут интересного по ТТХ посмотреть. а да, вот этот танк уже обладает хорошим бронируем не только башни 280 миллиметров во лбу, ну, с бортов тут 90, с кормы 75, то есть лбом тут танковать получится, но и бронирование корпуса здесь тоже на высоте 260 миллиметров лобовой проекции, то есть э, в определенных ситуациях здесь, ну, к примеру, одноклассники, мне кажется, пробить не смогут, ну, только если какие-нибудь там ПТшки с завышенными показателями вот этого бронепробития а так да, даже десятки базовым снарядом этот танк пробивать не смогут. Ну, единственное, здесь не надо пытаться делать какой-то ромбик там, потому что с бортов у корпуса 50 мм, с кормы всего 40. То есть надо прямо четко идти на противника, чтобы он не мог как-то там борта выцеливать, потому что здесь даже острый угол не всегда может спасти. Да, учитывая 50 миллиметров, все-таки очень-очень мало. То есть, прям-прямо разворачиваемся и поехали вперед Про продавливать направление. Главное, чтобы с тыла никто не зашел, а то навешивает, мама не горюй. Да, тут танковать уже не получится, если противник будет заходить а, с портов, там, ну и тем более с кормой. Хотя тут без разницы, что там, что там, получается, у нас картон, но вот в лобовой проекции, что башня, что корпус. То есть, здесь даже играя на местности. Ну, понятно, что все-таки лучше стараться играть от башни, учитывая. Мало того, что она маленькая, она еще, да, так сказать, с хорошей броней. То есть, ну, если попали в такую ситуацию, где в открытом поле нам пришлось оказаться, то четко, прямо едем на противника. Не надо там ромбовать, пытаться делать какие-то углы. То, а то в такой случай, даже не знаю, там, да, вот так через каток в корпус мо могут закинуть и какой-то танк пробиваться. Так что не забываем, если вдруг вам этот танк из коробки выпадет, а, четко, прямо. Так, мощность двигателя. Ну, вот-вот здесь, конечно, подкачали, подкачали. 500 лошадей всего, удельная. 11,6, максимальная скорость 32, но мне так кажется, что максимум он выжмет двадцатку при такой удельной мощности. Ну, если только где-нибудь с горки, там, еще более-менее... Разгонятся. Представьте, если где-нибудь придется подниматься на гору, то это займет очень и очень много времени. Ну и в конце здесь написано, как получить эту петлю. Хотите заполучить эти новые грозные машины в свою коллекцию, посмотрите нашу статью о больших коробках, чтобы узнать все об игровых ценностях, которые в них будут. То есть, если какой-то танк из этих хочется получить себе... В ангар надо идти в премиум магазин покупать гига, ну вот эти большие новогодние подарки и надеяться, что вот этот танк из них выйдет. Если гарантированно хотите какую-то одну из этих машин, ну и плюс сюда Чехословак восьмого уровня, про который здесь не написано, Но, как я говорил, может он не новый, поэтому в этой статье про него ничего не рассказывается. Но я помню точно, что в видео <laughs> на канале на официальном танковом был четвертый э, танк. То есть если прям задаться целью получить, то надо покупать вот сколько. Да вот этот счетчик гарантированный танк. Кстати, в кораблях тоже -то сделали такую же фишку с гарантированным кораблем. Ну, там хотя бы коробок поменьше надо. Если там просто здесь у нас один вид коробок, в кораблях, к примеру, три. Там в кораблях обычный подарок, средний, и, и, ой, обычный, большой и гигантский. Здесь только большой. Здесь, ну, сколько там, ну, 50 или 40, что ли, коробок, если мы покупаем, то гарантированно одна из этих машин оказывается у нас в ангаре. То есть, ну, по, по, по цене получается, как будто мы купим себе прем, ну, как бонусом пойдет там, в принципе, да, сколько там и голды можно навытаскивать. Ну, и вообще, вот эти новогодние, вот эти коробки, как раз такая возможность, чтобы раз в годик задонатить и сразу себе создать такой запас голды на целый год, в общем.